Здравствуйте, вот как мы видим, в каком состоянии находится ступенька данного крылечка. Необходимо произвести ремонт этой ступеньки. и Вот так она будет выглядеть после ремонта. Итак, приступаем к ремонту данной ступеньки. В первую очередь делаем обзор данной ступеньки, чтобы нам знать, где что необходимо подремонтировать, где отбить. Итак, делаем обзор. Вот как видим, в каком состоянии плачевина находится данная ступенька. Удаляем все слои, отслоившиеся штукатурные стяжки, кирпич удаляем, который тоже отошел от остальных кирпичей, и все это зачищаем и увлажняем ее водой, чтобы не было там пыли, чтобы была влажная среда. Итак, приступаем к приготовлению песчано-цементного раствора. Сперва необходимо приготовить эту смесь. Смесь берем из состава песка 3 части и 1 часть цемента. Аккуратно все это перемешиваем, чтобы потом с него делать раствор. Растворы делаем уже из готовой смеси и добавляем, если случайно мы добавили больше воды, то сухую смесь добавляем до данной консистенции. Чтобы раствор был хорош, то необходимо, чтобы он от мастерка отставал. Приготовили раствор и приступаем к ремонту ступеньки крылечка. Место, где вылетел кирпич, необходимо нанести растворную смесь сперва на место, где вылетел кирпич, а потом и на сам кирпич. Итак, прикладываем кирпич на место, где он должен находиться. Немножко пристукиваем молотком, даем возможность вытеснить излишний раствор, который мы наложили, и чтобы кирпич стал на свое место. Все слабо державшиеся слои цементной штукатурки также отбиваем. В местах, где необходимо наложить толстый слой штукатурки, там это делаем за два раза. Иначе при усыхании в данном месте будет появляться трещина. Для быстрого схватывания раствора можно еще добавить и суперпластификатор. Когда раствор маленечко укрепился, берем терочку и выраним эти места. По-влажному легче выравнивать, чем уже схватившимся растворе. Итак по маленечку заглажим или можно сказать, выравниваем. Это только первый этап выравнивания данного крылечка. Таких этапов будет 2 или 3. После каждого слоя нанесения цементного раствора мы будем его маленечко выравнивать. Вот так выглядит данное крылечко, когда мы уже нанесли один слой и даем ему возможность маленечко подзакрепиться. После схватывания предыдущего слоя стяжки наносим следующий слой стяжки и также выраним углы данной ступеньки. После нанесения каждого слоя цементной стяжки берем терку и затираем. Вот так выглядит данная ступенька крылечка уже после второго нанесения цементной стяжки. По прошествии времени схватывания раствора и заделки всех необходимых неровностей, которые мы обнаружили, делаем окончательное выравнивание и затирка данной ступеньки крылечка. В жаркую погоду схватывание цементного раствора происходит быстрее, чем прохладную. Вот так уже выглядит наше готовое крылечко. Ну вот и все. Надеюсь, что это видео было полезным. Всем желаю успеха и удачи. Кто желает получать известие о добавленных мною новых полезных видео, то подписываемся на мой канал. До свидания.